И это проблема не только Яндекса, это проблема большинства компаний, в которых никак не контролируется то, а, ну как... Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и вот уже на протяжении четырех месяцев я исполняю мечты и прокачиваю жизнь обычным россиянам, таким же, как и мы с вами. Этого ролика могло бы и не быть, если бы я случайно не наткнулся на выпуск Стаса «Э как просто», где он рассказывает про смерть курьера из Яндекс Еды и про общественный резонанс, связанный с этой новостью. Я решил чуть глубже разобраться в этом вопросе и узнал, что на самом деле условия труда просто какие-то адские. Минимальное время доставки, бесконечные переработки и, что самое ужасное, это очень маленькая зарплата. В моих силах хоть как-то скрасить им их существование, но, к сожалению, всем я помочь не могу, и поэтому я решил заказать доставку из двух разных мест, которые находятся в одном торговом комплексе, и кто первый мне доставит еду, а скорость в этом деле очень важна, получит от меня чаевые в размере своей суточной оплаты труда. Сейчас я сделаю два заказа из одного торгового комплекса, там огромный фудкорт, и я постараюсь подобрать все так, чтобы примерно в одно время все приготовилось. Поэтому не будем тратить время, и давайте закажем. Ну что, заказ практически сделан. Осталось только оплатить, и давайте уже сделаем это. Собственно, все, заказ сделан. Осталось только встретиться с самым быстрым курьером и отдать ему его суперприз. Поехали. Именно к этому месту Должен прибыть один из доставщиков Яндекс.Еды. Я думаю, что буквально через 10 минут мы уже узнаем, кто этот счастливчик, кому достанется этот супер огромный приз. А там не проходил доставщик Яндекс.Еды? Еще пока не проходил, ждем. Кстати, ребят, хочу вам рассказать про супер крутой лайфхак. Обязательно его проверьте. Ставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях вашу мечту. И с вероятностью 9,9% она сбудется. Так что возьмите просто и проверьте. А вон Яндекс-Доставщик. Слышишь? В общем, я вижу Яндекс доставщика И, похоже, все-таки из стеремка он доставит быстрее, чем из Макдональдса. Вон он, вон он идет. Сейчас мы его перехватим. Сейчас я к нему Ну что, ребят, привет, как тебя зовут? Саша. Слушай, у нас сегодня такая тема, я заказал две доставки из Яндекс Еды. Собственно, и кто первее, кто первее сегодня доставит эту еду, получит суточную свою зарплату. Сколько ты получаешь в день денег за свою работу? Ну, около тысяча. Вот, если работать от 10 часов, у нас разные графики. То есть, сколько ты сегодня заказов уже сделал? Четыре. Четыре заказа. И получается, за каждый заказ сколько тебе платит? 75 рублей в час и 70. рублей за доставку. 75 рублей за заказ? И за доставку. И если доставка. первый грейд. Второй грейд – это 50 рублей за доставку А грейд – это что, значит? Ну, кто лучше работает, то ты получает больше. Ага. -а -а. Не Я опаздывая. Помню. Я понял. А сколько ты времени уже работаешь в Яндекс.Еде? Уже полгода. Полгода? Да. И сколько максимально в день у тебя был заказ прямо такой… Сколько ты разнес еды за день максимально? Около 15. И получается 15? За 10 часов. За 10 часов ты, получается, получил там в районе полутора тысячи, да? <связан> <связан> я тебя понял. У меня есть тебе крутое предложение. Давай, если этот видос наберет 10 тысяч лайков, то я целый день с тобой буду работать в Яндекс Еде, Ну, разумеется, на машине. Не рекомендую. <связан> Это будет тяжело или что? Лучше найти нормальную работу. Ну, Там нет Я хочу показать зрителям, что, ну, как устроена внутрянка Яндекс Еды. Поэтому, если набираем 10 тысяч лайков, ребят, я вместе с Саньком целый день буду работать в доставке и доставлять вместе с ним еду и покажу вам, как это все устроено изнутри. Согласен? Ну Ладно. Окей. Okay. Слышал ли ты что-нибудь про вот который умер в доставке Яндекс Еды? Я слышал, но. Я беседу не читал. Uh -huh. У нас есть общественные беседы, где около 1700 людей, которые.. Это работают... какой-то типа чат, да, где все сидят. Да. Ага. И в обсуждениях что-то говорилось о том, что кто-то, ну, к сожалению, погиб. Ага. Типа, я слышал, что от переработки там он. Ну, э, типа... Может, человек был с возрастом. Uh -huh. Потому что к нам все идут работать. Ага. Даже бабушки. Даже бабушки типа доставляют еду. Офигеть. Что делается с едой, от которой отказывается клиент? Вот, например, ты привез, он говорит, типа, нет, я есть не буду. Что с ней делается? Во-первых, если вот я, курьер, ага. везу доставку, ее могут или отменить, uh -huh. или типа она как-то будет не устраивать, ее могут отменить, типа, ну, да, uh -huh. есть не буду. Uh -huh. То есть ее можно. Э, утилизировать ага. или самому съесть, типа, да? да. А, а это, это нужно разрешение какое-то, чтобы они, типа, сказали, вот ешь или, типа, все Ну если отказался клиент, то ага. или отдавать это клиенту ага. или забирать себя а, то, есть, ну, то есть это через холл-центр и ты смело можешь, типа, есть это, да? Да. Э, вот ты, например, нес по дороге еду, там, суп или что-то, споткнулся, короче и там все, ну, разворошилось, короче, у тебя в сумке кто должен оплатить это? Ты или типа клиент все равно должен заплатить mm -hmm. и были ли у тебя такие случаи ну пролился суп но это надо договориться с колл-центром uh -huh. и там вот через клиента договариваются что с этим делать uh -huh. или перезаказать это uh -huh. же пролитое испорченное или они получают какую-то скидку когда ты видишь э типа своего из яндекс доставки вы как-то здороваетесь или конечно типа вы и... респектуете друг друга да? мы дружим активно угу. на самом деле у нас теплая компания потому что мы когда вот, вот когда вот например один человек из другого конца города угу. и при том что мы постоянно в одном и том же месте встречаемся угу. даже случайно мы друг друга рады видеть а -а -а. постоянно машем Понятно. мы а -а -а. даже не конфликтируем с delivery а, -а, а то есть вы нормально да когда видите delivery у вас нет там у нас нет никакой конкуренции прикольно, у нас разные страны а -а -а. Ну, может какие-то вместе но все равно а -а -а понятно а ты в одном районе работаешь или ты постоянно можешь в разных каждый день работать можно в разных каждый день под желанию. Угу. но ты в одном всегда работаешь да Ну, сейчас да А да. какой район лучше вот как тебе кажется по доставке петроградская там Почти центр города там Там, сам там у тебя 15 заказов было там да. И... можно угу. больше угу. у нас один человек есть который работает угу. на 24 на 7 то есть без остановки прям вообще? Ну, почти. <смех> Прикольно. То есть за неделю, возможно, вырубают по 30к. Но угу. я в это не особо верю, если честно. Но это реально как бы работать да. вот так без остановки? Если угу. человек, ну, сверху. Угу. По 33 заказа. Ты ничего себе, сумма. <смех> Есть у тебя какая-нибудь интересная история вот за полгода твоей работы? Вот ну, прям такая типа вот, которую можно смело рассказать каким-нибудь друзьям или какая-то необычная ситуация. М -м -м. Перед э, Новым годом uh -huh. пришел заказ на 5К. Uh -huh. Значительно я потратил много больше времени, чтобы найти этот дурацкий ресторан, потому что был огромный дом, uh -huh. который был как сплошный муравейник. Uh -huh. И это был как целый район, из которого были разные домики. То есть, э, ресторан находился в одном месте, uh -huh. а он, на самом деле, находился совершенно в другом. Понятно. В итоге, я около 10 минут потратил на то, чтобы его найти, в итоге uh -huh. я и опоздал. Uh -huh. э, прихожу в приличное заведение, и там был один бармен. и когда, вот мне, когда я пришел, они начали готовить заказ. Uh -huh. На данный момент поваров не было, и поэтому все блюда, которые были заказаны ну, uh -huh. в доставке, он готовил все сам. И uh -huh. в итоге он за меньше полчаса все сам приготовил. В качестве, uh -huh. качестве изменения положил три бутылки морса. После этого заказ я забрал. Uh -huh. и Оказалось, что пять минут топать до клиента. Uh -huh. В итоге я худо-бедно нашел парадную, квартиру, поднимаюсь uh -huh. и отдаю заказ. И вдруг получается, что он мне дал uh -huh. чаевые uh -huh. на тысячу рублей, когда у тебя смена на тысячу рублей. Понятно. А сколько самые большие твои чивы были за полгода? Ну, ну вот. Это косарь, да? Да. Понятно. и когда я написал в беседе об этом, mm -hmm. то все подумали, что это моя зарплата. Что... Просто вот так вот, типа, да? Uh -huh. Понятно. В общем, ребят, у меня к Саньку еще куча всяких вопросов. И, как я уже сказал, давайте, если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я проведу целый день вместе с Сашей и покажу, как внутри уже устроена доставка Яндекс еды. Поскольку ты пришел первее чем другой доставщик, то я в качестве бонуса даю тебе чевы в размере твоей, собственно, суточной оплаты труда. Ты сказал, что у тебя в среднем получается там 1500, но... Но я подумал, что, блин, ну это слишком маловато, поэтому я думаю, что 2000 это прям будет хороший тебе чаевые, для того, чтобы ты, например, просто завтра взял и не пошел на работу, написал в чате, ребят, отмены я завтра выходной, поэтому всего тебе хорошего, ребят, если набираем лайки, я снимаю с Саньком следующий видос, так что Саня, спасибо тебе большое, бери себе денежку, пей лимонадики, а мы ä, пойдем Забирать доставку да. второго Яндекса да. Доставщик полетели. Ну что, второй доставщик тоже подошел, но, к сожалению, Александр оказался первым, и именно он получил суточную оплату своего труда. Ну а с вами был Александр Жучки. Не забывайте писать вашу мечту в комментариях, и, возможно, именно вас я выберу для следующего выпуска. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, как я.